Разработать с нуля мобильное приложение и подготовить его к дальнейшему тестированию – задачи, с которыми можно справиться, обладая определенным набором знаний. Получить их можно, обучаясь на специальных курсах в университете или в формате P2P, общаясь со специалистами напрямую. IT-метап – это встреча единомышленников для обсуждения различных тем и обмена опытом в неформальной обстановке. Участники программы в рамках мероприятия затронут различные нюансы в сфере IT. ожидая на самом деле что все пройдет в таком лайтовом, интересном и полезном формате. Хотелось бы донести какую-то пользу и для ребят, и понять, куда двигаться дальше в плане проведения таких мероприятий. В этот раз мероприятие состоялось на террасе IT-парка. Его особенность заключалась не только в месте проведения, но и в формате выступлений. В рамках регламента у спикеров было всего по 20 минут. Первый наш этап прошел в декабре прошлого года в пространстве «Базар». Тогда мы охватили порядка 150 студентов в Казани. Хедлайнером выступили как раз создатели клуба «Базар». Сейчас... Наш метап, это уже it метап он проводится во второй раз уже, соответственно. А сегодня хедлайнером выступит глава Минцифры Республики Тарстан Айрат Ренат Хайрулин. Организаторы уверены – на площадках подобных мероприятий участники могут сделать первые шаги к созданию собственных проектов. И хотя в очном формате количество участников было ограничено, метап сопровождался съемкой всех выступлений. Увидеть запись в ближайшее время можно будет на сайте studentrt.ru, а также на платформе Российского общества знания. Маргарита Михайлова Александр Кузнецов, Универньюз.